Так, Юля, привет! На связи Евгений Ванин. Сегодня специально для твоей аудитории отвечаю на те вопросы, которые ты мне прислала для этого интервью. И наше интервью сегодня касается как раз темы видеообзоров, который мне очень нравится. Эту тему я давно достаточно начал развивать. И, соответственно, хочу сегодня твоим телезрителям также об этом рассказать и рассказать, что нужно делать для того, чтобы на этом зарабатывать. И у тебя было 7 вопросов ко мне по этой теме, и давай я на них начну отвечать. Первый твой вопрос был, я его сразу зачитаю, Женя, расскажи, как ты открыл для себя заработок на видеообзоре. Итак, заработок на видеообзоре я открыл для себя достаточно, ну, можно сказать, уже давно, 4 года назад, когда я только пришел в интернет и начал заниматься интернет-бизнесом. Первое, что я делал, это развивал сетевые компании. У меня был один сетевой проект, и я очень долгое время не знал, как вообще зарабатывать, что с этим делать, и откуда мне брать клиентов, как их привлекать вообще в этот бизнес. Что я начал делать? Я начал записывать видеоуроки, который публиковал на канале YouTube. Эти же видеоуроки я публиковал также на своей страничке для партнеров. И через какое-то время мне начали поступать э, заявки э, на добавление в друзья, в скайпе, вконтакте, ну и так далее. Да? И люди начали задавать мне вопросы по моей тематике, по той тематике, которую я выкладывал, соответственно, на YouTube. То есть писали примерно... Так, да, здравствуйте, я посмотрел ваше видео на канале, мне интересна эта тема, и я хотел бы с вами сотрудничать. То есть, по сути, записав видео, э, я освободил свое время на поиск партнеров. То есть, раньше я искал партнеров как-то, да, там, в скайпе, также рассылал всем сообщения, но после того, как я записал видео, и опубликовал его на ютубе, партнеры начали сами приходить ко мне. То есть, по сути, я решил главную проблему вообще всех интернет-бизнесменов, как, ну молодых так скажем да те кто начинает то есть затрату времени на поиск партнеров просто размещая видео на канале youtube именно тогда я и понял то что именно видео поможет мне не только высвободить время но еще и заработать деньги тогда о видео обзорах я еще не думал тогда я думал только о развитии сетевых компаний и честно сказать у меня очень неплохо получилось то есть через полгода буквально я вышел на доход более пяти тысяч долларов за счет того, что проводил еще вебинары, конечно, да, и за счет того, что у меня были постоянно какие-то видео, публиковались на канале YouTube. Итак, второй вопрос. Многие знают о заработке на YouTube с помощью кнопки «Монетизировать» на своем канале. Почему ты решил выбрать заработок именно на видеообзорах? Ну, в принципе, второй вопрос выходит из первого. И почему я решил это сделать? Да, Потому что я хотел как можно больше высвоить своего времени. Когда я только начинал, я, грубо говоря, вставал в трусах, с утра просыпался в трусах, в трусах вечером и ложился, потому что очень много времени уходило не только на поиск партнеров и клиентов, да, но еще на постоянные с ними разговоры, объяснения, что, как делать надо. Да. А когда ты записываешь видеообзор или какой-то видеоурок да, и размещаешь его на страничке, то твои партнеры либо клиенты, они сами могут все изучить без тебя, да, то есть не затрачивая твое личное время. И не надо объяснять каждый раз одно и то же, до да? каждому новому партнеру. Просто берешь, отправляешь его на страничку с видеоуроками, где все четко по плану расписано, что, зачем надо делать и как, да. И, соответственно, вопросов становится меньше, а времени своего личного становится намного больше. И поэтому, как бы я и решил выбрать именно, так скажем, эту нишу, точнее, ну продвигать любой бизнес при помощи видеообзоров, видеоуроков, потому что это Самый простой метод и самый простой способ. Надеюсь, ответил на второй вопрос. Итак, третий вопрос. Расскажи, какие преимущества может дать этот вид заработка для простых девочек, мам и бабушек? Преимущество. Дело в том, что записывая видео, вы можете, по сути, каждый день создавать по одному источнику дохода. То есть, что такое источник дохода? Когда, если вы записываете видеообзор, допустим, какого-то сервиса, да, то есть сервисов достаточно много в интернете, да, либо там компаний и так далее, да. То есть, допустим, возьмем, ну, хостинговую компанию. Вы записали по этой хостинговой компании, как, допустим, создать сайт, да, то есть записали несколько видеоуроков, как сделать там одностраничный сайт, как страницу захвата, либо там еще что-то, да, там рассказали о хостинге. Вы затратили на это 15 минут своего времени. Что вам нужно сделать, да, то есть вам достаточно разместить это видео на канале YouTube, оно будет работать 24 часа в сутки, и по сути вы будете получать уже бесплатно клиентов, тех клиентов, которым это нужно, да, то есть человек задает вопрос, как создать одностраничный сайт, да, вы ему даете ответ в этом видео, да, как его создавать, и, соответственно, под этим видео вы располагаете уже ссылочку на ваш хостинг, либо на какую-то компанию, которую вы представляете, да, и, соответственно, с этого вы уже получаете проценты. Все, что вам нужно сделать, это записать всего-навсего одно видео. Ну, конечно, лучше записывать больше, но если вы в день будете записывать по одному видео, по разным компаниям, либо по одной компании, да, соответственно, шанс на то, что клиенты будут приходить к вам, очень велик. То есть вы можете записать, допустим, не одно видео, а 10 видео по одной компании, но про разные ее услуги, да, и, соответственно, вы э, будете охват аудитории будет более широкий, да, потому что кому-то нужен хостинг, кому-то нужен там, vds сервер кому-то надо узнать, как купить домен. Да, соответственно. И чем больше видео у вас по данному сервису, тем больше охват аудитории, и, соответственно, каждый день вы будете получать новых и новых клиентов, которые впоследствии будут оплачивать услуги компании, а вы будете получать за это проценты. То есть вам достаточно каждый день записывать какие-то видео интересные, рассказывать, как что работает, ну и так далее. Способ достаточно простой, не требует каких-то денежных затрат, да? достаточно просто иметь при себе компьютер и программу для записи видео. Итак, переходим к четвертому вопросу. Видеообзор. Это сложно. Это был вопрос, да. А многие мамы боятся технических трудностей. Расскажи, что нужно знать, чтобы заработать на этом, на видеообзорах. Ну, о сложностях я уже сказал в предыдущем вопросе, так скажем. Да? Ничего сложного здесь на самом деле нет. Вам достаточно просто иметь компьютер и установленную программу. Если у вас, допустим, Mac, да, то вам подойдет программа ScreenFlow. Это программа для записи видео с экрана вашего монитора. Если у вас, допустим, Windows стоит, то Camtasia Studio, программа есть такая, да? Либо Screencast Omatic, онлайн-сервис записи видео с экрана. То есть вы просто нажимаете на кнопочку и записываете то, что происходит у вас на экране. То есть вы что-то научились уже делать, что-то можете людям показать, что-то рассказать. Открываете ту страничку, на которой надо сделать запись. Нажимаете кнопочку REC да, и записываете видео и рассказываете людям, что нужно там, с этим делать. Там, как зарегистрировать канал на YouTube, как там установить сайт, как сделать что-то, то-то, либо то-то. В общем, все достаточно просто. Устанавливаете программку либо скринкастоматик, как раз, который я сказал, да, либо если это для Мака, это скринфлоу. Так, идем к пятому вопросу. Как выбрать правильный сервис для видеообзоров, чтобы зарабатывать, а не тратить свое время? дело в том что сейчас очень быстро меняются тренды до да, интернет постоянно развивается и любой сервис он постоянно обновляется да? то есть если допустим ну возьмем Kiwi кошелек по которому я когда-то записывал видеообзор, у меня это видео набрало не знаю сколько уже там тысяч просмотров этот сервис обновился уже несколько раз да то есть по одному и тому же сервису можно записывать постоянно видеообзоры, как только он обновляется даже тот же самый youtube канал обновляется появляются какие-то новые фишки да то есть и по всем этим новым фишкам можно записывать видео как выбрать правильный сервис да ну нужно понимать то что сервис пришел там не на месяц, не на два месяца, да, вам надо понимать, вы бы сами пользовались этим сервисом или нет, нужен он вам или нет, да, то есть если он вам действительно нужен, если вам этот сервис интересен, конечно, записывайте по нему видеообзор. И что хочу вообще сказать, когда вы записываете видеообзор, вы не думайте о том, что вы на нем там хотите заработать там миллион, да, просто сделайте это от души и расскажите людям... Как на этом можно, что-то сделать, да? как решить проблему вообще людей, используя этот сервис. То есть не преследуйте цель заработать на этом деньги. Достаточно просто как бы, рассказать людям, какую проблему этот сервис решает. Если такая проблема у человека существует, значит этот сервис будет ему полезен и значит по этому сервису стоит записывать видео. Ну, больше никаких пока советов по этому дать не могу, то есть тренируйтесь, так скажем, да? что-то у вас возможно получится где-то записать, что-то не получится, вот, какое-то видео у вас пойдет быстро, начнет набирать обороты, какое-то, может быть, не будет приносить клиентов. Никто ни от чего не застрахован. Я постоянно записываю видео, какие-то видео у меня работают, приносит прибыль, какие-то, соответственно, не очень приносит прибыль, да, то есть в меньших количествах. Это не важно. Самое главное, что у вас есть контент, который постоянно можно записывать, записывать и записки, тем самым создавать свои источники дохода. Да, инструкцию, что нужно делать для того, чтобы видеообзор приносил деньги. Ну, инструкция очень простая. Когда вы записываете видео, вам нужно его сначала посмотреть ваших конкурентов на канале YouTube. То есть вы заходите, забиваете ключевой запрос, допустим, как создать сайт, и смотрите ваших конкурентов, о чем говорят люди, которые записывают подобные видеообзоры. Что вам нужно сделать? Вам надо записать более подробный видеообзор, чем ваш конкурент, да, и более качественный, так скажем. Продвигать его очень просто. Вы называете файл ключевым словом, да, то есть само видео. При загрузке на сам канал YouTube вы также прописываете еще поисковые теги, делаете как можно больше описания. Да, то есть вы можете что сделать? Допустим, вы записали видео, отдали его на транскрибацию, и все, что вы говорили в этом, да, ушло у вас как раз вот под низ в описании видео. То есть описание тоже как бы, это немаловажно. Это поисковые слова, и, соответственно, из этого описания вы уже вытаскиваете ключевики, ключевые слова. Ну, об этом я рассказывал, на самом деле, на своем канале, как оптимизировать видео, вывести его в топ. А, вот. И, ну, если вам будет интересно, Юля даст ссылочку на это видео, вы сможете более подробно посмотреть, потому что ну, на словах я это объяснить вам сейчас не смогу. А, вот. А, чтобы... Зарабатывать деньги вам не надо в видео что-то продавать. Вам достаточно просто решить проблему человека. Да? То есть надо понять, чтобы человек купил что-то, да, он должен это захотеть. Да, если вы будете вот купить вот это, да, ну навряд ли он это купит, потому что он не поймет, какую проблему решает этот инструмент. Допустим, если, ну, возьмем, у меня есть видео плагин VPPage. Да, я не говорю там, купите плагин VPPage, я говорю, вот какую проблему он решает. Этим плагином можно создать сайт за 5 минут. И я показываю на экране, как это делается. Да? То есть я показываю, как за 5 минут создать одностраничный сайт, как создать страницу подписки, ну и так далее. Да? То есть человек видит, ага, реально за 5 минут используется. Этот плагин я могу создать себе страницу подписки, все, человек скачивает этот плагин и потом принимает решение о его покупке, то есть, вам нужно в видео решить проблему конкретного э, пользователя. В принципе, также получается надо делать с другими сервисами. Седьмой. Я знаю, что ты большое время уделяешь форекс обзором и как зарабатывать на нем, но не просто сливая свои деньги, а именно вкладывая и грамотно в определенных трейдеров, которые сами за тебя это делают. Расскажи подробнее что это за обзоры и как любая девочка может просмотрев этот обзор заработать на форекс просто нажав на кнопку а на самом деле вообще форекс это такая вещь которая достаточно как сказать она связана с финансами и рынок форекс он подразумевает под собой два вида людей те которые выигрывают те которые проигрывают да? и я его отношу к очень рисковым так скажем, рынком, но на нем можно очень неплохо на самом деле зарабатывать, что я в принципе и делаю. И записывал видеообзоры по Форексу, по сервису копирования сделок Share4U. На самом деле, как бы здесь, понимаете, есть человеческий фактор. То есть, я могу вложить в одного трейдера деньги, трейдер, может быть, мне их сначала выиграет, да, увеличит мой депозит многократно, но любой человек может ошибиться, да, и э, любой трейдер также может и слить депозит. Поэтому здесь нужно подходить более, так скажем, скрупулезно э, к этому вопросу, да, и выбирать трейдеров э, несколько человек, да, то есть, если, допустим, два из них слились, то третий поднял вам деньги, и вы э, с прибылью, да, и своевременно здесь, конечно же, нужно свою прибыль снимать. Видеообзор, я не знаю, Юль, как ответить на этот вопрос, да? то есть, э, как я делал, да? то есть, я вкладывал свои деньги, показывал, как работает этот сервис, да? показывал, в каких трейдеров я вкладываю и потом показывал результаты спустя там месяц, полтора, да? что у меня из этого получилось, то есть, я показал то, что вот я вложил там сто долларов, грубо говоря, да? там, по 50 долларов на каждый счет, потом через месяц я показал то, что два счета у меня были слиты, а один счет мне заработал там тысячу процентов и по сути все мои слитые счета окупились, да, там, другим счетом, да, другим трейдером, да, то есть, там, с 50 долларов я заработал там 600, да, и 600 минус 150, то есть 450, ну, и, грубо говоря, вот, получился доход за месяц более, там, 300 процентов. В принципе, обзоры так и делаются, да, то есть, вы, по сути, в видеообзорах выкладываете свой опыт. То же самое делаю я. Я никого не призываю торговать там на рынке форекс. Я просто показываю свои результаты и того, чего добился я. В любом деле вы можете сделать то же самое, то есть показывайте свои результаты в видеообзорах. Допустим, вы, у вас что-то получилось, допустим там. Ну, не знаю, заработать денег на партнерской программе. И вы рассказываете, как вы это сделали, да, что вы для этого делали, там, публиковали ссылки в социальных сетях, общались на форумах, делали рассылки и так далее. То есть вы показываете способ, который вам дал возможность заработать денег в интернете. То есть, если э, говорить о заработке. Э, на этом, я думаю, надо нам заканчивать. И если какие-то вопросы будут вообще возникать, я думаю. Мы еще сможем записать еще одно интервью с тобой, Юль. Вот. А на этом я с тобой прощаюсь. Желаю всем больших заработков, хороших видеообзоров. На связи с вами был Евгений Ванин. До скорых встреч. Пока.